Всем привет, с вами Олег Фокеев, 4 ноября, Сочи. Я не могу не искупаться. Мы приехали, был шторм два дня, потом а холодно, и вот второй день солнца. Я верю, что там, верю, верю, что там должно быть тепло. Таких тюмачевчиков, как я, больше не наблюдается. Пойдем попробуем, что за водичка. На самом деле, надо было сначала воду попробовать, потом лезть. Но я, как водится, всегда наоборот. Сначала воду. Но что могу сказать? Вода как крайне холодной водой зимой. И видно, что она грязная. А -а -а. Поэтому, пожалуй, я просто окунусь и выйду. А -а -а. Холодно, холодно, холодно, холодно. Еще дно такое министая. хорошо, хорошо, хорошо, Как бы мне поплыть с аппаратом? О, нормально. Вообще это... Вот так, круто, Вообще, это здорово, здорово, когда ты можешь в ноябре искупаться. Ноги чуть начинает сводить потихонечку. Фу, хорошо, хорошо несколько грибков с выключенной камерой и я выхожу. ну все выходим а, сейчас волны будут не мешать это делать водя меня обратно О! ну что могу хорошо хорошо